Друзья, всем привет, с вами на связи канал Шарлайнс и, как вы заметили, это канал о Польше. Так вот, под одним из моих видео, в котором я рассказываю о происхождении территории Речи Посполитой Польской, мое внимание зацепил один комментарий, и я задался вопросом. Почему же осознанная часть населения РФ, которые твердят просто на 100%, что они идеально знают э, историю, считают утверждение того, что Советский Союз с 1939 года принимал участие в оккупации Польши, считают польской мифологией. Так давайте же пройдемся по зафиксированным фактам. И да, здесь повторюсь, все о Польше, не забудь подписаться. Погнали! Армия Советского Союза пересекла границу Республики Польша 17 сентября 1939 года в 6 часов утра по московскому времени, аргументируя тем, что польское государство распалось. И они вынуждены взять под защиту белорусское и украинское население, которое оказалось в составе Польши в связи с э, войно, э, Советско-Польской войной, 1920 года но послушайте смогло бы ли это произойти без согласия и поддержки руководства нацистской германии которая двумя неделями ранее 1 сентября напала на польшу с запада не думаю ну так давайте же посмотрим что тогда печатали известные Советские издания и издания всего мира. 17 сентября 1939 год. Газета «Красная звезда». В номере нет ни одного упоминания о происходящих событиях, зато бурно рапортуют о том, как начинавшееся 5 сентября во всей стране призыв в Красную армию и военно-морской флот. Происходит с огромным патриотическим подъемом. Военный комиссар Черных сообщает, за первые два дня призывные комиссии прошли несколько тысяч человек и не зафиксировано опозданий и неявок. Но в этот же день печатный орган Германии nsdap werkesherr Беобахтер в экстренном выпуске поместил на первую страницу яркий красный заголовок «Вступление советских войск в Восточную Польшу» и подзаголовок «С целью обеспечения спокойствия и порядка в Восточной Польше». Польское государство больше не существует. Защита белорусского и украинского меньшинств. Статья подробно описывала, что произошло, и какую позицию Советский Союз имеет по этому поводу. Как и когда вручили ноту польскому послу в Москве. Как развивались наступления и какие цели преследовала Красная Армия. Таким образом, печатный орган НСДАП сообщил официальную позицию Советов еще до того, как это сделали Советские дипломаты. Вечерний выпуск американского ежедневника The New York Times тоже сообщил об операции в первый же день. Вынеся заголовок шпальту первую газет, советские войска вступили в Польшу в 11 часов ночи. Разница между североамериканским, восточным и восточноевропейским временем составляет 7 часов, причем New York Times тоже ссылались на официальное заявление, сделанное где? В Берлине. 18 сентября 1939 года в газете «Красная звезда» все же решили опубликовать этот факт. В действительности. Полмира знали об этом еще вчера. Знаете, мне это напомнило недавнюю историю. Крейсер «Москва» в Черном море. Кто знает, тот знает. Итак, представитель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов Сообщает, население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство факти фактически перестает существовать. В силу такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое действие. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, которые могут создать угрозу для Советского Союза. Центр принятия решений в Москве считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющими Польшу. Как по мне, это выглядело как оправдание. И с этого момента Издание ведет оперативные сводки Генштаба Красной Армии. Пресса Великобритании в самом начале конфликта критически относится к действиям Советского Союза. Так известный лондонский ежедневник The Times опубликовал статью нелицеприятным, с нелицеприятным названием «Русский план Польши. Раздел Германии», в которой утверждалось, Советское правительство планирует оставить Силезию, Данцинск, немецкая версия, названия города Гданск, и коридор немцам. Вернуть западную Украину и создать польское буферное такое государство между Советским Союзом и Германией. Дальше же газета «Дели Экспресс» также осуждала действия Советского Союза. Советская армия наступает, но мы нейтральны. Она давала четкую оценку происходящему, иллюстрируя свою точку зрения фактами. Пока Московская печать публикует необоснованные утверждения о подавлении русских меньшинств в Польше, Красная армия, долго стягивавшая силы на польские границы, выступила вчера. 4 часа утра. Впрочем, нельзя сказать, что реакция была однозначной даже внутри Британии, так как газета Western Evening Herald, выходившая в городе Плимуте, написала, что цель Германии и Советского Союза — восстановление мира. Американский ежедневник The Times в, выходящий в Новом Орлеане, 18 сентября эмоционально сообщил, что Польша сотрясается от советского вторжения. В то же время он приводил официальную позицию своего государства. Соединенные Штаты в то время удерживались от высказываний своего мнения о русском вторжении. Государственный департамент ждет дальнейших событий, прежде чем принять решение. 19 сентября 1939 года. Тем временем советская пропаганда не сидела сложа руки. В печатном органе ВКПБ «Правда» вышла статья партийного деятеля Эмильяна Ярославского под названием «Кому мы идем на помощь?». Везде, где появляются наши части, наши братья с исключительным восторгом встречают доблестную Красную Армию. Они со слезами радости бросаются в объятия, предлагают яблоки, молоко. Радость так велика, что каждый крестьян готов отдать последний кусок хлеба, отдать последнюю кружку молока. Во многих местах население еще только с приближением советских Войск начинают срывать польские флаги и вывески правительственных учреждений и вывешивая на улице красное полотнище. В тот же день на ввод советской армии на территорию Польши отреагировал польский ежедневник Курьер Варшавский и опубликовал статью «Нарушение восточной границы». Ее подзаголовок гласит «Под видом защиты населения советский союз нарушает пакт о ненападении автор статьи критиковал советскую прессу называя комментарии по поводу ситуации более чем уклончивыми он говорил о том что украинцы и белорусы порядочные и надежные польские граждане по его словам ни они ни польша не просили о защиты не хотят они этой вынужденной защиты. Ребят, прям эффект дежавю 83 года спустя. А методы все те же. Чего не напоминает? Манчестерский таблоид Dale Sketch также 19 сентября на первой странице поместил громкий заголовок «Советские войска встречают немецкие». Статья сообщала, что правительство Советов и правительство Германии Заявляют, что действия войск не преследуют какой-либо цели, идущей в разрез интересов Германии и Советов. Также в обращении подчеркивалось, что эти действия не противоречат духу и букве пакта о ненападении. Только интересно, интересы Польши они не учитывали? Так получается. 24 сентября 1939 года газета «Красная звезда» сообщила, вчера доблестные части Красной армии начали движение к демаркационной линии, установленной правительством Советов и Германии. Вместе с тем в газете приводилась вырезка из фронтовой газеты «Красная армия» о 22 сентября 1939 года, посвященная рассказам пленных Польских солдат о ненавистном панском гнете, 29 сентября 1939 года. Красная звезда сообщает о том, что переговоры между Риббентропом и Молотовым закончились с подписанием Германо-Советского Договора о дружбе и границах. Оба министра выступили с совместным заявлением, что под. Писание договора создало прочный фундамент для делительного мира в Восточной Европе. Немецкие издания повторяют информацию советских газет о завершении переговоров и добавили, что русские продолжают двигаться вперед. Американский ежедневник Клевеленд Pointdale поместил на первой странице броский заголовок. Пакт Советского Союза и Германии положил конец Польше. 30 сентября 1939 года газета «Красная звезда» напечатала сообщение «Württensherr Beobachter» от 29 сентября. Германия и Советский Союз стали на путь дружественных отношений. Прежде отношения наносили тяжелый экономический ущерб обоим странам. По мнению немцев нынешнее, германо-советское сотрудничество знаменует с собой радикальный поворот. Вот как-то так все и происходило тогда, в далеком страшном сентябре 1939 году. До встречи!